Валерий Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема счастья – это характер. Мы часто ищем счастье везде и вокруг. Мы ищем его у подножия гор, на вершинах гор. Мы ищем его в снегах, в земле, под землей, в воде и под водой, в космосе, в воздухе, в самолете, на прогулке, в автомобиле, на велосипеде, на лыжах. Мы его ищем в небе, мы ищем его везде. Мы ищем его в магазинах, в чужих семьях, мы ищем его в чужих карманах. Мы ищем его в ресторанах, барах, ночных клубах, на дискотеках. Мы ищем его везде. Мы умудряемся его искать в тех местах, куда не ступала нога человека. Ищем его на Мальдивах, на Бали, в путешествиях, в палатках, в лесу. В песке везде ищем счастье. Но мы забываем, что счастье живет внутри. Мы ищем счастье в вещах, в людях. Мы считаем, что изменив положение своего тела, мы вдруг станем счастливы. Мы считаем, что что-то узнав или увидев, мы станем счастливы. Мы думаем, что если где-то побывав, где-то сфотографировав, с кем-то познакомившись, что-то купив, либо чего-то избавившись мы вдруг ставим счастливым. Это иллюзия. Поймите одну важную вещь закономерную. Счастье ⁇ это характер. Все очень просто действительно. Есть люди, которые твердых характеров. Есть люди умные, есть люди недостаточно умные. Есть люди взрывным характером, медлительные. Добрые, злые, ласковые, молчаливые. Это проявление характера. Люди так живут, они так себя проявляют. Это их не визитная карточка. Так вот, счастье – это и есть та пресловутая визитная карточка. Это ваш характер. Это состояние вашего ума. Это готовность выстрелить в любой момент. Это готовность жить. Это желание не унывать. Это желание всегда бороться, всегда отстаивать, всегда быть начеку, всегда спать одним лишь глазом, это желание жить, дышать, действовать, помогать, творить, чудить, созерцать и созидать вот, что такое счастье, и оно не в пребывании где-то, и оно не в путешествии в палатке либо на дорогом Мерседесе, оно не в обладании самой большой в мире банковской картой. Это не обладание самой красивой фигурой, внешность, ума, роста, веса, социального положения, известности. Это все Ничто. Счастье. Это характер. Это ощущение. Это наглость быть счастливым. Это желание быть счастливым каждый день, независимо от того, где ты, с кем ты сколько тебе лет и сколько тебе осталось. И это не важно, что вы богаты, либо бедны. Это не важно, красивы вы или, как вам кажется, нет. Бедны, знамениты. Вы один в лесу, либо у вас масса друзей, либо врагов. Поймите. Важно лишь внутреннее, внешнее. Это набор инструментов для того, чтобы как-то Вашу жизнь разнообразить, кто ждет разнообразия. Но суть одна. Счастье – это характер. На этом все. Берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.